Всем привет, с вами Веселая Песня, которая играет рядом с интервью Веселой песни и Авули. Приветствую, с вами я Авули. И после приветствия Песни мы зададим уже первый вопрос. Песня, итак, когда ты познакомился с соседом? Я всем познакомился, когда вот впервые я просто нашел на YouTube канал Алексея Смертника, он там проходил разные моды. Я смотрел, смотрел, потом забросил этот канал, а потом увидел то, что он все еще снимает. И мне стало всё, очень стало интересно, что же все же это была за игра, и так я познакомился с Hello Neighbor. А потом я начал делать моды, э, то есть я вначале поиграл в первый акт из-за того, что у меня, как сказать, не было тени, я не мог пройти там один страх, и из-за этого у меня остановилось прохождение, но потом я смог через где-то год уже пройти этот страх. А потом я начал делать моды и вот уже. Уже здесь сижу и разговариваю. Какая часть игры при соседке нравится больше всего? Моя, скорее всего, вот, связанная с колонной В 2 это Hello Guest, потому что вот там атмосфера такого золотого яблока, как будто за тобой кто-то все время следит, потому что там за тобой кто-то все время следит. Ну и вот. А именно как с первой части связанная альфа... Сейчас не подумаю. Скорее всего альфа третья, потому что она, она самая, как сказать, страшная. Запутанная, потому что ну, найди магнит за коробками, которые лежат на заднем дворе. Если бы ты являлся разработчиком игры, предательствует, что бы ты сделал и изменил в игре? Ну, первое я бы, скорее всего, сделал, чтобы, скорее всего, когда мы кидаем в него ну, предмет очень сильно, чтобы он более быстро вставал, и... и чтобы он, например, за нами не бегал, когда мы в него кинули, он уже знал, где мы. Ну, вообще, это хорошо, но это не очень хорошо. И, скорее всего... Ну, пофиксил там кое-что с прыжками, потому что прыжки это страшно. <laughs> Очень страшно. Каким был твой первый видеоролик на твоем канале, связанном соседом? и вот, в принципе, да. На самом деле, мое первое видео сейчас, которое доступно, это как залезть э, легальным, ну, то есть без, без читов э, в, че, в, ну, в зону, в которую мы не можем попасть, в подвале второго акта и <соскоп> и вот на самом деле я до этого где-то года два назад снимал как я э, как сказать, снимал свои конструкторы два видео снял но потом как сказать я увидел то что гневные комментарии я решил удалить это потом день где-то не выходил очень долго, ну потом, когда я начал делать моды, я решил вернуться и уже делать вот всё, делать видео и все такое, вот, как я и сейчас и, и продолжаю. А? Можно не... а колобок повесился.